Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале «Коллегия адвокатов». Здесь мы рассказываем об изменениях в законодательстве, судебной практике и свое мнение относительно событий правовой тематики. Ограничительные меры в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции вносят свои коррективы в нашу жизнь. Конечно, это не только ограничения на свободу передвижения или приостановление деятельности бизнеса, но и следствие введенных ограничений. В первую очередь, это снижение доходов населения и бизнеса, что в свою очередь делает затруднительным, а иногда и невозможным исполнение кредитных обязательств. Государство не спешит оказывать финансовую помощь. Однако какие-то меры все же принимаются. Из разряда таких мер законодательно установлены кредитные каникулы для оплаты взносов по потребительским и ипотечным кредитам. На канале уже выкладывалось видео о праве граждан на кредитные каникулы в соответствии с федеральным законом номер 106 ФЗ. С ним вы можете ознакомиться по ссылке в описании. В этом же видео я расскажу о новом обзоре Верховного Суда Российской Федерации о праве граждан на льготный период при погашении ипотечных кредитов и о том, можно ли не платить кредит в период нерабочих дней, объявленных президентом Российской Федерации. 30 апреля 2020 года опубликован обзор Верховного Суда No2 по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции. В новом обзоре суд подтвердил право граждан-заемщиков по ипотеке дважды воспользоваться каникулами на выплаты по кредиту. Во-первых, такие граждане могут получить льготный период на срок до 6 месяцев на основании закона номер 106 фз Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в банк, не позднее 30 сентября 2020 года. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации No. 435 в редакции 10 апреля 2020 года, размер ипотечного кредита в этом случае не должен превышать 4,5 миллиона рублей для жилых помещений, расположенных на территории города Москвы, 3 миллиона рублей для жилых помещений, расположенных на территориях Московской области, города Санкт-Петербурга, а также субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и 2 миллиона рублей в остальных субъектах Российской Федерации. Еще одно условие предоставления кредитных каникул – это доход заемщика должен сократиться более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Согласно закону, условие предоставления льготного периода в виде снижения дохода более чем на 30% предполагается, пока не доказано иное. Верховный суд подтвердил, что при обращении с заявлением в банк Никаких подтверждающих бумаг приносить не надо. Однако, продолжает Верховный суд, кредитор вправе запросить у заемщика, подтверждающие это условие документы. То есть, если у банкиров возникли сомнения, они могут поинтересоваться. Кроме того, банкиры вправе самостоятельно запросить информацию в различных органах и проверить, действительно ли у должника снизились доходы. В своем обзоре суд не отразил требований закона к банкам в таких случаях. Я же напомню требования закона. Банк обязан рассмотреть заявление должника в течение пяти дней с момента обращения. И с точки зрения закона этот срок не может быть продлен в связи с непредоставлением должником документов. Законом в этих целях должнику предоставлено 90 дней и еще 30 дней при наличии уважительных причин. Подробнее о порядке обращения в банк, сроках рассмотрения заявления, сроках предоставления документов в банк в видео по ссылке в описании. Иными словами, фиксируйте свое обращение в банк. Это может быть отметка сотрудника банка на вашем заявлении или ответ на электронное письмо. Согласно закону, вы можете обратиться с заявлением по телефону, но в этом случае будет затруднительно подтвердить свое обращение. А такое подтверждение, возможно, потребуется при обращении в суд в целях оспаривания решения банка об отказе в предоставлении кредитных каникул. И второй способ. Обращение за кредитными каникулами. Как отметил Верховный суд, заемщик ипотеки на единственное жилье также может обратиться в банк с заявлением о предоставлении льготного периода на основании федерального закона о потребительском кредите, как попавший в трудную жизненную ситуацию. Основаниями могут быть, в том числе, снижение среднемесячного дохода должника за предшествующую обращению два месяца более чем на 30% по сравнению со средним доходом за предыдущие 12 месяцев или регистрация в качестве безработного для поиска работы. В этом случае кредитор также вправе предоставить льготный период, но уже на срок до 6 месяцев. Оба льготных периода при наличии соответствующих условий могут быть предоставлены одному и тому же заемщику в любой последовательности, однако они могут быть установлены одновременно, говорится в обзоре Верховного Суда. Кроме того, вне зависимости от наличия или отсутствия оснований для предоставления льготного периода и от того, воспользовался ли заемщик своим правом на изменение условий кредитного договора, заемщик может быть освобожден от ответственности на основании статьи 401 Гражданского кодекса, если нарушение обязательства произошло не по его вине, в том числе, если исполнение оказалось невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств в том числе связанных с установленными ограничениями и мерами например если заемщик не мог воспользоваться системой онлайн платежей а также не мог совершить платежи обычным способом это поясняет верховный суд и здесь он отражает позицию относительно так называемого форс-мажора но я в очередной раз обращаю ваше внимание во-первых наступление форс-мажорных обстоятельств у должника носит уведомительный характер то есть, должник должен обратиться с соответствующим заявлением в кредитную организацию. Во-вторых, банк может не согласиться и отказать в признании наступивших обстоятельств форс-мажорными. В этом случае придется обращаться в суд. И не факт, что суд встанет на вашу сторону. И в-третьих, наступление форс-мажора не освобождает должника от обязательств по кредитному договору. Наступление форс-мажорных обстоятельств освобождает гражданина от ответственности за неисполнение обязательств в период действия таких обстоятельств. Другими словами, в течение действия форс-мажорных обстоятельств по кредитному договору не могут начисляться штрафы и пени за просрочку платежа. Начисление же процентов по кредиту продолжается, а сам кредит подлежит погашению. И к слову, введение чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации не поменяет указанных правовых норм. С последствием введения таких режимов, также можете ознакомиться на канале. Кроме того, обзор поясняет, как платить по кредитам и займам в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса. Претендовать на кредитные каникулы могут не только ипотечники, но и должники по другим потребительским кредитам. При этом важное значение имеет вопрос, когда именно человек должен внести взнос, если дата выплаты падает на нерабочий день. Ведь в соответствии с указами президента... Нерабочими днями объявлен период с 30 марта и уже по 11 мая 2020 года. В обзоре Верховного суда отмечено, что неуплата платежей по кредитным договорам в период с 30 марта по 3 апреля не является просрочкой исполнения обязательств. В то же время установление режима нерабочих дней с 4 апреля по 30 апреля не распространяется на организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций. И в первую очередь это услуги по расчетам и платежам. Поэтому обязательства по кредитным договорам в указанный период должны исполняться должниками в срок. При этом суд обращает внимание на необходимость учитывать фактические возможности должника по исполнению соответствующего обязательства, а также режим ограничительных мер в субъекте Российской Федерации. Иными словами, при просрочке платежей по кредиту вперед с 30 марта по 3 апреля штрафные санкции начисляться не будут. С 4 апреля возобновляется начисление штрафных санкций. Сроки выплат в связи с объявлением нерабочих дней не сдвигаются. Рекомендация суда для банков о необходимости учитывать введенный режим ограничений и входить в положение должников остается только рекомендацией. Крайне маловероятно, что в дальнейшем, при рассмотрении исков, суд встанет на сторону должников и признает отсутствие у них фактической возможности совершать платеж по кредиту. С вами был адвокат Вячеслав Манадский. Берегите себя и не болейте. Не надейтесь, что банки простят вам кредит или пойдут на отсрочку платежей. Своевременно погашайте кредит или обращайтесь в банк за кредитными каникулами. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы! Если у вас есть вопросы или нужна помощь – обращайтесь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате. Подписывайтесь на канал Коллеги Адвокатов, а мы ответим на ваши вопросы.